вашему вниманию предоставляется гидромассажная купель с подогревом системой фильтрации с освещением с подмесом воздуха размеры габаритные 1,5 метра на полтора. сверху лежит покрывало пузырьковое плавающее чтобы меньше охлаждалось температура воды в купеле нагревается до 45 градусов регулируется с помощью термостата Значит, вот сделано окошко для блока управления открывается очень просто блок управления защита IP 65 если не изменяет память для работы такой купили необходимо три фазы но ну, может быть скомплектовано по желанию заказчика и в двухфазном и в однофазном варианте в данной купели стоит регулятор работы таймера стоит контактор с автоматом по левому противотоку на 10 форсунок и по правому противотоку на 10 форсунок стоят светодиодное управление кнопки управления гидромассажем одна и вторая и стоит три подмеса на один гидромассаж и три подмеса воздуха на второй гидромассаж облицовка купили выполнена Террасной доской. Но это не это композитная доска, монолитная, не пористая внутри. Она не боится ни холода, ни жары, ни перегрева. Значит, в данном случае снаружи облицована гидромассажная купель обычным ПВХ пластиком. Облицована может быть чем угодно. Корпус этой купели металлический, чтобы удешевить конструкцию, облицевали пластиком. В комплекте идет вот такая приставная лестница По лицевой стороне облицована такой же композитной доской И вся прикручена болтами из нержавейки Вот они, болтики нержавеечные Внутри ступенек стоит фильтровальная установка Производительностью 6 кубов в час Но ну, не буду отодвигать То есть для того, чтобы подключить данную систему Необходим только лишь кабель Вот она. Пятижильный кабель в данном случае. И идет папа-мама герметичная, подсоединяется к щитку управления дома. Все, от клиента больше ничего не требуется, только подключение этого пятижильного кабеля. Все остальное работает в автоматическом режиме. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Рядом стоит, рядом стоит просто купель, облицованная из глянцевой. Такой же композитной доски с холодной водой для того чтобы можно было окунуться в горячую в холодную в контрастную дождь в комплекте идет вот такая вот приставная лестница идет трехступенчатая нержавеющая лестница жестко стоящая в случае необходимости она вытаскивается из вот этих стаканов внутри трансмонтированные стаканы нашего производства которая спокойно вытаскивается для транспортировки перевозки Значит, Холодная купель может быть Треугольной, круглой, прямоугольной Любой формы по заказу клиента Опять же, вся композитная доска Прикручена болтами из нержавейки Чтобы исключить В последующем потеки из нержавейки Потеки Значит, Здесь у нас лючок Для управления работой Шведского термостата Пален Вот такой Мы Регулируем Крутим. Вот вы слышите щелчок Но Температура сейчас нагрелась Уже до 45 градусов Температура очень высокая Это максимально возможная температура На улице сейчас порядка Плюс 1 градуса При такой температуре вот Объем воды здесь примерно получается Полтора куба Нагревается Ориентировочно за 3 часа Сейчас мы продемонстрируем как это все работает сейчас я сниму открывала вот вы видите есть сиденье глубина купили полтора метра есть зона где можно постоять и сделать гидромассаж вот с этой стороны 10 форсунок расположены параллельно чтобы массировать левую и правую часть спины либо передней части туловища внизу в углу это подающая форсунка вот эти вот большие круглые водозаборы обеспечивают работу гидромассажа и работу фильтровальной установки со стороны сидушки у нас 6 форсунок для массажа спины Одна форсунка чуть-чуть шире вынесена И с левой стороны тоже чуть-чуть шире вынесена Для того, чтобы массажировать еще предплечья. Вот это у нас система слива Если большое количество людей здесь будет, то вода автоматически выливается вот с открытым соплом это у нас выполняет функцию скиммера. То есть сюда идет забор воды. За счет того, что производительность фильтровальной установки небольшая, 5 кубов в час, то повредить ну, что-либо невозможно. Максимум ну, просто прижмет немножко и все. Значит, включение гидромассажной установки осуществляется вот этой простой кнопочкой вот мы нажали заработал гидромассаж вы видите какая у него мощность все 10 форсунок работают кроме этого сейчас у нас пройдут пузырьки кроме этого вот эти все форсунки они регулируют мощность подачи струи воды она варьируется от двух кубов в час до 8 кубов в час максимально это 8 кубов в час можете посчитать какой оборот воды здесь происходит с той стороны то же самое то есть если мы включаем эту сторону подмес воздуха у нас сейчас открыть чтобы эффект массажа был максимально полезен эффективен включаем второй гидромассаж Кнопки горят красным, это говорит о том, что система работает. Я вас уверяю, если бы вы находились внутри, вы бы ощутили на себе э, всю мощность работы 2-4 киловаттных насосов, которые подают сюда 160 кубов воды в час. Массаж эквивалентен э, массажу высококлассного специалиста-профессионала, но не требует от вас дополнительных положений. Кроме этого Вибрации, которые происходят в воде, они способствуют расслаблению. Температура, которая может выставляться в данной гидромассажной купеле, она варьируется от 0 градуса до 45. Кроме этого, в комплекте идет вот такой простой пультик управления освещением, где нажав, вы можете менять цвета. Голубой, ну там по-моему 7 цветов. Зеленый фиолетовый. И режимы работы. Мигает. Мне наиболее нравится красный цвет. Сейчас его постараюсь найти. За счет того, что у нас тут горят мощные фонари, освещение якобы не яркое. Но немножко попозже мы будем производить процесс купания, поэтому дополнительно будет снято, как это все выглядит в более темное время и насколько люди, которые будут принимать эту ванну, получают удовольствие от этого выключается свет вот так пока выключаем немножко попозже будет второе видео И свет регулируется еще по интенсивности. Ярче, не ярче. Кому как нравится. Гарантию на купель мы даем один год. На оборудование. На саму купель 3 года. Доставка осуществляется в любые регионы России. Для того, чтобы транспортировать вот они из заглушечки, сюда вкручиваются специальные карабины и краном поднимается. Ну, манипулятором, краном и доставляется до места, доставка осуществляется транспортной компанией вес приблизительной купели без воды вот такого размера, порядка 250-280 кг то есть вполне под силу поднять даже людям, несколько человек собрать вот купелька угловая, которая с холодной водой